Всем приветики, всем хорошего дня и прекрасного настроения. С Авида у меня поступил заказ. Сейчас ко мне приедет покупатель за быстрой зарядкой для айфона и других устройств. В комплекте идет блок питания на 20 ватт и Провод. Этот комплект вы у меня можете купить на 70% дешевле, чем в магазине. Цена этого комплекта 600 рублей. Доставочка у нас по всей России. Пишите, не стесняйтесь, обязательно всем отвечу. Не забывайте также подписываться на наш YouTube и Телеграм канал, чтобы следить за новым поступлением товара. Все, ожидаю покупателя. Комплект зарядки продала, денежку получила. Вместе с комплектом зарядки у меня покупатель купил еще рюкзачок Адидас. Сейчас я вам его покажу. Вот такой вот классный объемный рюкзачок Adidas. Цена этого рюкзачка 1300 рублей. Доставочка у нас по всей России. Не забывайте подписываться на наш YouTube и телеграм канал, чтобы следить за новым поступлением товара. Всем хороших и выгодных покупок. Всем пока-пока.